все у вас не не Это Каждый день, коллеги. А что, такое? Заседание комиссии, правильно да. Идет? Да. А вы в каком статусе? Да. Я кандидат. Не срывайте заседание комиссии. Не мешай, кандидат, присядьте, пожалуйста. Пожалуйста, да. присядьте. Да. И дайте Хорошо. провести заседание. Уважаемые коллеги, в связи с оперативностью, с которой, с которой мы работаем, те рабочие группы, которые мы на не рассматриваем, но аппарат подготовил, если нам да, Борис Владимирович Мишневский обратился сегодня незадолго до заседания в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию с жалобой, которой просит отменить результаты выборов по э, избирательному округу номер э, округ Значит, основанием является, по мнению заявителя, то, что Территориальная избирательная комиссия номер 18, сущая полномочия, окружной, не рассмотрела жалобы заявителя до того, как определить результаты выборов. Провели проверку, получили скриншоты с почты, получили копию протокола комиссии и выяснили, что Комиссия в момент, э, представ... в момент направления кандидатной жалобы уже начала заседание. Эта статья буквально одновременно. Поэтому физической возможности рассмотреть жалобное заседание у нее не было. Весь одним предстоятельным обстоятельством предлагается жалобу оставить в искусстве предупреждения. Да, ну, я бы хотел еще повесить, что я как городок, как вырасту, и за час даю мое впечатление почти двух суток выходил вставить территориальной комиссии 2018 в этой комиссии присутствовал на этом заседании и действительно жалоб не поступало она, наверное, не пришла на электронную почту, но к тому моменту заседание уже началось, если на комиссии в Белом Заре заседали как у нас не взял заседание а на помещение находится на третьем этаже и получить это жалобу, никто был физически не способен. Понятно, спасибо. Коллеги, еще у кого есть какие-то испытывают, пожалуйста, да. хорошо. Да. Мы На следующем. все -таки. Так, есть еще какие-то пояснения, вопросы? Нет. Иногда, пожалуйста, давайте по решению решение ставим на голосование no. ставим на голосование Хорошо. пожалуйста кто за данное решение которое озвучивали коллеги прошу проголосовать спасибо кто против воздержался спасибо уважаемые коллеги Переходим к рассмотрению. Я буду в целью окончательное заполнение формы, у нас там перепроверять, что мы еще вопросы, какие у нас еще Хорошо, уважаемые коллеги, поскольку едет представитель, да, у нас закладывается одно из А, да, мы просто не, не исключили эти вопросы. Давайте а после второго. Хорошо. Хорошо. Тогда рассмотрим еще одну жалобу. Серьевгина Дмитрия Анатолиевича. Пожалуйста, коллега Левиевич. Уважаемые коллеги, здесь основание по законодательному уровню 4, не по уровню каких-то установок. Основанием жалобы является Почему? то, что по мнению кандидата мимо заявителя не могут разниться число выданных или а, при голосовании по одномандатному опыту и при голосовании по единому адресу, поскольку отрепление а, у нас на выборах, конечно, собрания а, проект решения. Я все-таки полагаю, что с заявителем согласиться нельзя поскольку э, лишить избирателя воли, взять один бюллетень и отказаться от получения второго, мы не можем. И если в каждом из условий взятых протоколов, номер один, номер два, пожалуйста контрольные соотношения э, соблюдаются, то есть число поданных голосов э, плюс недействительные бюллетени не превышает э, числа э, бюллетеней выданных, что из ЕЩИ, решетке, Интезией, есть Если То есть в ученых ящики совершать, например, в отношении связи, протокол действительно. Если кто-то в просиву комиссии кто-то по одному мандату или кто-то по одному округу, за другой не расписался и его не получил, это право избирателя. Хотя в случае, конечно, сильный часто происходит. Да, хорошо, коллеги, я еще. Если, а как другие предложения, не замечаем, мы тогда ставим на голосование. Пожалуйста, кто заданное решение прошу проголосовать. Кто против? Держался. Держался отец. Хорошо. Спасибо, коллеги. Объявляем перерыв. Получается. Поскольку в пути у нас ä, председатель с последним <клыш> решением, поэтому реагируем, как только он приводит, мы продолжим заседание. <клышлен> <И у нас клышлен> Коллеги, Пожалуйста, давайте голосовать. мы с ним Конечно. Нет, на время. Пожалуйста, кто за то, чтобы объявить перерыв, ждем. Да какой, скажешь, О, Кто против? <свят> <свят> Простите, а, в перерыве Можешь задать вопрос? Нет, я а, Вопрос мой был про Вот это видео, я попытаюсь его еще Еще один раз задать а, Видео про Мощный, мощнейший Зафиксированный вброс на участке 1485 Мы с этим вопросом еще раз подойдем к уважаемой Наталье Валентинне, потому что очень хотим получить ее комментарий о том, что вообще произошло. Кто покушал? Да. Вот. Господа, кто ворвался после начала заседания, подойдите, пожалуйста, ко мне. Нет, я вас уже записал. Да, записала. Подойдите, и вы подойдите. Подойдите, пожалуйста. Потому что после начала Почему здесь сидели люди, нет Почему Я и просила Добрый день. Евгений Селихов, наблюдатель Петербурга. Очень приятно. Замечательно. Просто замечательно. Подслушиваем. Ну как? Ведем по глазку. Выборы, мероприятия гласные. Гласные, открытые, прозрачные. Это не лозунги, это положение. Вы себя ведите по ладно? Я даже сел, хотите, встану? А, а, нам, нам не дают снимать такой великолепный момент, которого мы все так ждали. Историческое событие. Возможно, мы сейчас были с вами свидетелями самого долгого перерыва из бывших когда-либо на заседаниях СПБИК. Все возвращаются на свои места. Данные ОИК-18 наконец-то вносятся в увеличенную форму протокола. Мы готовы продолжать наше заседание.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 Коллеги, все, в порядке не знаю. Евгения, начинаем заседание комиссии. Уважаемые коллеги, продолжаем заседание комиссии, точнее. Так, пока где-то у нас Алексей Викторович пока не подошел. А вот он. Все Значит, уважаемые коллеги, у нас присутствует 14 человек, на комиссии. мы продолжаем работу комиссии, рассматриваем третий вопрос в определении результатов выборов депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга 7-го созыва по единому избирательному округу и распределению депутатских мандатов по единому избирательному округу. Все территориальные избирательные комиссии, осуществляющие полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва представили Санкт-Петербургскую избирательную комиссию первые экземпляры протоколов номер 2 об итогах голосования по единому избирательному округу. На основании протоколов номер 2 территориальных избирательных комиссий, осуществляющих полномочия окружных избирательных комиссий по выборам. Депутатам Законодательного собрания Санкт-Петербурга 7 созыва заполнена увеличительная форма сводной таблицы по результатам выборов по единому избирательному округу. Предлагаю членам Санкт-Петербургской избирательной комиссии сравнить данные сводной таблицы по результатам выборов депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга 7 созыва по единому избирательному округу сформированы с помощью ГАС-выборы с данными, внесенными в увеличительную форму сводной таблицы, а секретарю санкт петербургской избирательной комиссии внести итоговые данные. прошу членов комиссии указать, какие данные оглашать. Помогайте, нет, нет, никаких желаний. Так, значит, число избирателей, в списке избирателей на момент окончания голосования. Число территориальных избирательных комиссий Число территориальных избирательных комиссий, осуществляющих полномочия окружных избирательных комиссий по одномандатным избирательным округам. Далее окружна избирательная комиссия 25. Да. 25. Число протоколов номер два Окружение избирательных комиссий по итогам голосования по единому избирательному округу, на основании которых составлен протокол Санкт-Петербургской избирательной комиссии о результатах выборов по единому избирательному округу 25. Mm -hmm. Да. Число избирательных участков, итоги голосования на которых признаны недействительными, 6. Да. Суммарное число избирателей, включенных в список избирателей по избирательным участкам, итоги голосования, э, на которых признаны недействительными на момент окончания голосования, 11 так дальше число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 3 миллиона восемьсот девяносто тысячи 493. девяносто миллиона восемьсот девяносто две тысячи четыреста девяносто число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями. Три миллиона двести семьдесят три тысячи шестьсот восемь. Три миллиона двести семьдесят три тысячи шестьсот восемь. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования. Один миллион триста двадцать пять тысяч четыреста девятнадцать. 1 миллион 325 тысяч 419. Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования. 63 тысячи 164. 63 тысячи 164. 63 тысячи 164. Число погашенных избирательных бюллетеней 1 миллион восемьсот восемьдесят пять тысяч девяносто восемь, один миллион восемьсот восемьдесят пять тысяч ноль девяносто Число избирательных бюллетеней, содержавшихся в переносных ящиках для голосования. Шестьдесят две тысячи семьсот девяносто восемь. Шестьдесят две тысячи семьсот девяносто восемь. Так, число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования. Один миллион триста двенадцать тысяч семьсот пятнадцать. 1 миллион 312 тысяч 715. Число недействительных избирательных бюллетеней. 39 тысяч 282. 39 тысяч 282. Число действительных избирательных бюллетеней. 1 миллион 336 тысяч 231. 1 миллион 336 тысяч 231. Так, дальше. Число утраченных избирательных бюллетеней 194. Число утраченных избирательных бюллетеней 194. Число избирательных бюллетеней неучтенных при получении. 267. Да. Так, наименование избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных, зарегистрированные списки кандидатов и число голосов. Так, политическая партия Новые люди. 138. Тысяч двести восемьдесят девять, сто тридцать восемь тысяч двести восемьдесят девять. Всероссийская политическая партия Единая Россия четыреста пятьдесят семь тысяч девятьсот тридцать шесть. Политическая партия Российская Объединенная Демократическая партия Яблоко сто двадцать пять тысяч восемьсот семьдесят. Политическая партия ЛДПР, Либеральная Демократическая партия России, сто восемь тысяч семьсот три. Партия Справедливая Россия за правду. 174 тысячи восемьсот да. Политическая партия, Коммунистическая партия Российской Федерации 240 сорок тысяч двести девяносто один. Политическая партия, Российская партия свободы и справедливости тридцать три тысячи четыреста пятьдесят два. Всероссийская политическая партия, партия роста пятьдесят шесть тысяч семьсот четыре. Так, приступаем к подписанию исходной таблицы по результатам выборов Нет. депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга 7-го созыва по единому избирательному округу. Готовленность с помощью государственной автоматизированной системы выборы секретарь-председатель подписывают каждый лист. Да. Так, пожалуйста, Ирина, сейчас принесите, пожалуйста. число? 21 число. 0, 0 минуты, 20, да? Там 21-е число. Протоколе стоит 21 число. Своды Ставим, ставим. Подписи поставили, ставим печать. Первое число. <пишут> Давай. второе. Пишу. <пишут> <20. пишут> Нет, это не трогай. Нет, начал Девочка да? просто Под можно переступать. Все знакомые, никто не возражает. Смотреть, коллеги, можно про, подальше, про, про, про, про, про, про, про, передать, посмотреть. Никто не хочет, если вы, вы, вы, вы, вы, вы. посмотрите. Так, коллеги, все, тогда, да? Подписали, поставили печать. приступают к подписанию экземпляра номер один и экземпляра номер два, протокола номер два, Санкт-Петербургская избирательная комиссия о результатах. Выборов депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга 7-го созыва по единому избирательному округу. Так, пожалуйста, теперь уже у нас каждый. Да? Ладно, это, Выберем и поставим для истории и архива. Спасибо. еще нужно утвердить? Проголосовать? нет да, да. Про запрет такого тоже нет. В прошлый раз именно так будет решено. You I don't know Получается, что все члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии подписали, да? Экземпляр, один экземпляр номер два. Санкт-Петербургская избирательная комиссия о результатах депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга 7 созыва по единому избирательному округу. Марина Александровна прошу указать время и проставить печать. Сейчас 00 часов 13 минут. Не особых не <соединяющие> <соединяющие> Так, теперь приступаем к рассмотрению проекта. Санкт-Петербургской избирательной комиссии в определении результатов выборов депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу и распределение депутатских мандатов по единому избирательному округу. общий порядок рассмотрения. Это у всех есть решение, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. так, коллеги, пожалуйста, mm -hmm. коллеги, предложения, какие-то выступления, вопросы, mm -hmm. пожалуйста, если вы будете. У меня предложение внести две редакционные поправки. <coughs> Первое преамбулу в данном решении после ссылки на закон Санкт-Петербурга добавить фразу и на основании первого экземпляра протокола Санкт-Петербургской избирательной комиссии о результатах выборов по единому избирательному округу, поскольку такая норма напрямую содержится в законе Санкт-Петербурга, что мы принимаем с вами в переходе, именно на основании протокола по единому избирательному округу. И второе предложение. Исключить первый первого данного проекта решения изменить нумерацию в результативной части со второго и так далее в связи с тем, что законы Санкт-Петербурга также как и федеральным законом, не предусмотрено утверждение протокола о результатах выборов и такой норму в законодательстве о выборах никогда не содержалось поэтому ни протоколы участковых комиссий ни протоколы территориальных комиссий ни протоколы округлых а комиссий даже о результатах выборов не утверждаются и сделана эта норма в связи с тем, что протокол о результатах выборов, в отличие от всех иных э, протоколов э, в течение избирательной кампании, подписывается всеми членами комиссии справ голоса, что и заменяет его утверждение или э, принятие путем голосования. мы будем руководствоваться всеми нашими традициями, то предлагаем исполненную традицию 2014 года, когда более 100 участковых президентных комиссий, подведя итоги, установили результаты, которых были более 100%. Итак, давайте мы тогда посмотрим. Если у нас нет более 100 комиссий, где руководство проголосовало 115-125%, то тоже вернемся к этой абсолютно незаконной традиции. Не все традиции надо соблюдать, и данная традиция является незаконной. Эй, вы так не волнуйтесь. Да, еще какие? Да. Обсуждаем поправку. Да. Алексей Викторович, ты да, сказал о дате решения за 22-го. Да, Алексей вы говорили о дате? Нет, о не Нет, не угодно. говорили, значит, дата у нас 22-е. Так, дальше... Пункт какой-то, я не знаю. Мы сейчас обсуждаем чуть-чуть, чуть-чуть, да? И можно само решить. Решили, решили. что все хотят добавить. Я сейчас по поводу, еще раз мне по поводу первого, что в связи с все эти Первый пункт, это сосуд, как я понимаю, в преамбуле. На протоколе? Да, это первая поправка. Да. А вторая поправка – это исключить пункт 1, изменить нумерацию соответственно, со второго по шестой сделать с первой по пятой. Я полагаю, что… Да, идет, ну, это первая поправка возражения. Вот здесь первая поправка. Это есть. можно считать редукционной. Редакционную считаем первой поправкой, так же, как и дату. Два второй, два второй. Так, по второй поправке давайте будем голосовать. Что? А? — Мне кажется, что это надо Да, пожалуйста, Екатерина Викторовна. Ну, — да, пожалуйста. У очень прощения, но я выставлю свою точку зрения по поводу прошедшего голосования. Я считаю, что оно прошло без количеством нарушений, которые, безусловно, исходили результаты выборов. Я получала информацию о наблюдателей, членов избирательных комиссий, кандидатов, сама я по участку, вот, и могу судить о том, что происходило. Практически повсеместно наблюдателям, членам комиссии права совещательного голоса и даже членам комиссий права решающего голоса, чьи есть препятствия реализации их законных прав по контролю за ходом голосования и его Массовое голосование вне помещений для голосования проводилось с нарушениями установленных законом правил. В Выборгском, Невском, Приморском, Петроградском, Трунзовском районах перед подсчетом голосов массово отстраняли и удаляли с избирательных участков. Из помещений территориальных избирательных комиссий членов комиссий, настаивавших на поведение их прав и призывавших к пресечению нарушений избирательного законодательства. Нередко это делалось с применением насилия, а также посредством незаконных действий полиции. Не была обеспечена сохранность избирательных бюллетеней в период любвимого голосования. Как выяснилось во многих случаях, участковыми комиссиями, как минимум на территориях Кировского и Центрального района, для хранения бюллетеней использовались так называемые сейф-пакеты с имитацией защитной индикаторной ленты позволявшие незаметно их вскрывать, а затем не закрывать. Хранившиеся в таких своих пакетах бюллетени проголосовавших граждан могли быть легко заменены на другие. Работа Петербургских избирательных комиссий по подмене бюллетеней стала предметом рассмотрения на заседании ЦИК России, благодаря материалам видеонаблюдения. Однако на значительном количестве избирательных участков видеонаблюдения не было, либо вопреки установленным правилам оно не охватывало места хранения бюллетеней. И можно только догадываться о судьбе бюллетени на этих участках. Но даже всего перечисленного оказалось мало, и установленные уже итоги голосования в целом в ряде случаев потребовалось корректировать. Попусковые избирательные комиссии на длительное время исчезали с поля зрения кандидатов-проблюдателей, а в протоколах об итогах голосования появлялись численные показатели, не соответствовавшие Учитывая изложенное, пришла к уверенности в определенных определенной Санкт-Петербургской избирательной комиссии результатов выборов депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга 7-го созыва, что не позволяет не голосовать за соответствующее решение. Я заявляю особое мнение, о чем сделала отметку в протоколе. Прошу поступить с этим особым мнением, так как требует закон, а именно приложить его к протоколу и сделать соответствующую отметку в протоколе заседания. И опубликовать вместе с Спасибо. Спасибо. К моему большому суждению, процесс голосования и подсчета голосов избирателей в Санкт-Петербурге оставил очень много вопросов, зачастую требующих не только оценки со стороны федерального закона 67, но и уголовно правовой квалификации. Очевидно, противоправных действий членов комиссии. В этом плане мне непонятно провести столь стремительное заседание по обсуждению того голосования. Это выглядит как попытка избежать полноценного обсуждения законных действий ниже комиссий. Тем не менее, хотелось бы отметить следующее. На этих выборах впервые проходящие в Санкт-Петербурге в формате многодневного голосования, мы все неоднократно слышали виды подтверждения нахождения в ночное время в помещении участковых комиссий, членов комиссии, а также посторонних лиц. Безотносительно наших выборов я бы отметила, что сам по себе любой случай нахождения в помещении УИК в нерабочее время служит безусловным основанием проведения проверки законности нахождения в помещении УИК. Мне неизвестно ни об одной такой проверке. При этом обязан, обязанность доказания добросовестности действий лежит на том лице, которое находится в нерабочее время в помещении УИК. Именно, это должна, именно они должны доказывать законность пребывания в комиссии, а не мы должны приводить доказательства, что этим лесом возможно, совершались какие-то противоправные действия. Мы видели в СМИ сообщения, указывающее на возможность использования недостатка сейф-пакетов. Этот недостаток был указан сейчас в моем проверке. Я полагаю, что добросовестная комиссия сама в первую очередь должна быть заинтересована в проверке возможности каких-то злоупотреблений. Я полагаю, что добросовестная комиссия сама в первую очередь должна стремиться развеять эти сомнения и продемонстрировать невозможность таких махинаций. Лучший способ – это дать сейф-пакет и попросить автора закрыть и открыть сейф-пакет без появления сигнальной надписи. Это достаточно очевидные вещи, на мой взгляд, которые я не буду здесь проговаривать, потому что это крик отчаяния моей души. Но ни одна комиссия в Санкт-Петербурге не пожелала развеять эти сомнения. Есть ли сомнения эти развития есть у Санкт-Петербургской избирательной комиссии? У меня есть. Три дня голосования и сейф-пакет – это новые способы затруднить процесс подведения итогов. Но, судя по всему, и старые все еще живут в нашем городе, и в почете в Санкт-Петербурге. Один пример краткий, чтобы не задерживать вас здесь коллеги. Например, УИК-1130. В увеличенной форме протокола содержатся одни результаты, а в совершенно другие. Действительно, зачем пропадать хорошие технологии, когда после подсчета УИК не просто не выдает заверенную копию протокола, а силами людей спортивного телосложения обеспечивает отход УИК в тип и угрозное применение силы не дает осуществление возможности получить настоящие протоколы. Эти случаи происходили в Кировском, Красносельском, Приморском районе. У меня все, я также заявила особое мнение, о чем сделала отметку в протоколе. Спасибо, коллеги, хорошо. Спасибо, Андрей Викторович, пожалуйста. Да, дорогие товарищи. Так как мы сидим уже в шестые сутки получается, нормально не высыпаются. Возможно, что-то говорить, будет немного полюбившего. Ну да ладно. Уважаемые коллеги, большинство из того, что я хотел сказать, уже в принципе сказали, но хотелось бы добавить. На мой взгляд, то, что в очередной раз проходило в городе Санкт-Петербурге, ни на какие выборы, в принципе, не похоже. Все комиссии, что хотели, то и делали. Участковые избирательные комиссии, территориальные избирательные комиссии любыми способами их прикрывали. И если честно, уже даже не уверен, что в Санкт-Петербурге выборы нужны. Вот в таком формате, в котором они находятся сейчас. Может быть, лучше, я не знаю, проводить у нас в городе посредством денежно-вещевой лотереи или что-то такое. Но потому что ну, это просто фикция какая-то. То, что, то, что вот я сейчас подписал, если бы была возможность не подписывать, я бы этот протокол бы не подписывал потому что я не верю тому что там написано этим цифрам я не верю я сам обошел достаточное количество участковых избирательных комиссий территориальных избирательных комиссий вот если посмотреть чаты наших наблюдателей от кпрф членов комиссии правосовещательного голоса то что они рассказывают ну, я не могу сказать что у меня волосы дыбом вставали но я думал что такого уже нет но нет там петербург еще раз показывает что мы можем выдумывать все новые и новые варианты, каким образом можно искать, исказить результаты волеизъявления граждан. Я уже не говорю о том, что, какой-нибудь Токарев, председатель Тиков, применил физическую силу против члена э, этой же территориальной избирательной комиссии для того, чтобы не допустить его в помещение. Хотя э, там, товарищ Костюк, ему 80 лет, он является... Председателем Детей Войны. Вот это нормальное поведение, когда приезжает 896-я участковая избирательная комиссия, туда, в территориальную, она закрывается вместе с этим председателем, она приехала в час 30 ночи, потом неожиданно дверь открывается, и они уезжают обратно. И приезжают обратно в 3 часа дня. Вы что делали? Это что такое? Это означает, что комиссия? Наверное, я не могу на 100% это утверждать. На мой взгляд, комиссия приехала, показала результаты, а им там сказали, а нам эти результаты не подходят, идите как-то просите, наверное, избирателей переголосовать. И, наверное, там какое-то переголосование было или как. И м -м, результаты этого уика, что-то Единая Россия, там, то ли 1600, и остальные там по 100, по 150. Ну, ну, ну, ну слушайте, ну это смешно, ну такого быть не может. Что происходило в Адмиралтейском районе, это, это уму просто непостижимо. Как себя вели участковые избирательные комиссии. А им звонили из избирательных комиссий и говорили, молодцы, продолжайте. Забрали полностью все журналы. Вот председатель забрал все журналы со всего УИКа. Положил перед собой и сидит ржет. Потрясающе. Ему звонят из теритальных. Что ты делаешь? Три минуты. С, я все 1. понимаю. Мы вроде ждали, ну, гораздо больше. Ничего страшного, Мы если 1. я. 1. Там, не три, минуты, а четыре. Мы 1. должны 1. были проголосовать чуть. И поэтому, дорогие товарищи, я буду голосовать против вот этого. Я написал там особое мнение в течение в конце завтрашнего дня, как я понимаю. Да, Я его привезу сюда, так как невозможно написать особое мнение, когда пять дней э, не спишь и бегаешь по всему городу. Спасибо. Спасибо. Алексей мои, коллеги, у меня тоже есть выступление, у меня нет особого мнения, потому что все-таки, будучи юристом, э, я понимаю, что э, наши предположения не могут быть положены в основу наших решений, а наши решения должны являться законными. Однако, с учетом того, что Конституция Российской Федерации у нас устанавливает в том числе свободу вероисповедания, у меня возникает вопрос, что будучи, не будучи по жизни агностиком, все-таки возникает вопрос, что э, верить можно, но можно ли верить во все, что происходит в Санкт-Петербурге. Вот, например, в Санкт-Петербурге, на территории Долгенского района, в одном одномандатном округе законодательного собрания Санкт-Петербурга, в 22-й одномандатный округ, э, фактически, традиционно, раз в 5 лет, происходит э, фактически чудо. Да, Санкт-Петербург является культурной столицей не только России, но и мировой, но это еще и... Традиционные чудеса раз в пять лет во время выборов в законодательное собрание Санкт-Петербурга и депутатов Государственной Думы. Почти такое же чудо произошло в 2016 году. Чудо заключается в следующем. Избиратели голосуют. Голосуют за одномандатников, за партийные списки. За партийные списки, которые в большинстве своем содержатся как в бюллетене в законодательное собрание Санкт-Петербурга по списку, так и по списку в Государственную Думу. Однако один и тот же избиратель на каждом избирательном участке у двух территориальных избирательных комиссий, это номер 29, которого возглавляет председатель Карасев, и номер 62, которого председатель Кашкаров возглавляет, голосуют чудесным образом. Они в законодательное собрание голосуют за одну партию, а в Государственную Думу голосуют за другую партию. И это чудо у нас повторилось с пятилетней давности. Таким образом, в ТИКе 29, три партии участвовали в этом чуде. Это за Единую Россию проголосовало целых 11% голосов. В то же время, как в соседнем ТИКе тоже проголосовало 11% голосов. А в третьем ТИКе, который на этой же территории находится, проголосовало 26% голосов. За ЛДПР в ТИКе 29 проголосовало 28 процентов голосов, в ТИКе 62 даже 29 процентов голосов, а вот в соседнем ТИКе всего 14. В ТИКе 29 за КПРФ проголосовало аж 33 процентов голосов. КПРФ в ТИКе 29 в Санкт-Петербурге единственное место такое уникальное у нас, практически чудесное. Набрала первое место в городе по партийным спискам, так же как и в ТИКе-62, набрав аж даже 34,5% голосов, и оператив ЛДПР с 29% голосов. В то же время в соседнем ТИКе в этом же округе, в третьем, там всего три тика на территории. У э, ЛДПР 14% голосов, э, соответственно, а у э, Запятно собрания 18% да, я главное не сказал, что тик 29. Единая Россия. Законодательное собрание по списку. 11. Государственную думу 30. ЛДПР. Законодательное собрание по списку 28. В Государственную думу 6. тик 29. КПРФ. Законодательное собрание 33, а в Государственную думу 18. 62 тип. Законодательное собрание Единая Россия целых 11 процентов, а в Государственную думу чудо 29. ЛДПР закательное собрание 29%, а в Государственную Думу только 6%. И КПРФ законодательное собрание ТИК 62 34%, а Государственная Дума почему-то только 18%. В третьем ТИКе законодательное собрание Единой Россия 26%, Государственная Дума 30. ЛДПР законодательное собрание 14%, Государственная Дума 6 и КПРФ Законительное собрание 18 Государственная дума 19 Вот такие чудеса, в которые я не будучи агностиком то есть неверующим все-таки поверить не смогу Агностик это не неверующий Агностик это просто не знайти Ну да. и в философской спорной Уважаемые коллеги да, Будем спорить после заседания комиссии я предлагаю стать членом комиссии так, еще кто хочет выступить? Я да, хочу. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, вот вы знаете, я как раз подпишу протокол да, голосования. И да, все подписали, но я соглашусь с теми тем цифрами, которые там присутствуют. И вот почему. Вот скажите, кто из вас был председателем участковой избирательной комиссии, кроме Наргиз, я точно не знаю, что она была председателем участковой комиссии. Впервые участковой избирательной комиссии работали три дня. Впервые мы использовали свои работы сейф-пакеты. Вы прекрасно знаете, что все члены участковой избирательной комиссии работают на своих рабочих местах. И что.. Э, те усталостные ошибки, которые они делают, да, я допускаю. Да, я допускаю, что они могли что-то не понять. Но мы также впервые работали при тотайном видеонаблюдении. У нас работал Центр общественного видеонаблюдения. У нас были установлены видеокамеры. Мы могли в этом Центре любой кандидат, любая политическая партия могли, если увидев нарушение, отмотать вперед, назад и так далее. И посмотреть. Я считаю, что вот те истории, которые вы рассказываете, они не соответствуют истине, поэтому мне очень обидно и жаль, что, что этим людям нужно просто низко поклониться за то, что они все эти три дня, вот вчера Бабков, у него председатель избирательной комиссии, ей 75 лет, или там под, под 80, она работала, стояла до конца, и считала, и действительно человек выложился. Поэтому, наверное, надо тоже подумать и о людях, и подумать о городе. Когда мы говорим, что у нас выборы проходят из года в год безобразно. Спасибо. Коллеги, все? Пожалуйста. У меня реплика короткая. Насчет того, чего не может быть, так как вы считаете, как уважаемый. Но тем не менее происходит. Да. Да. Наш, наш вот, э, на одном из избирательных участков в Кировском районе. То, чего никогда не было в Санкт-Петербурге, ни на каких образах. Вы говорите там, коллеги говорят о убросах, о каруселях. И это инновация не, не в Мидине, не в Санкт-Петербурге, а вот так, чтобы на избирательных участках в Санкт-Петербурге некоторые люди, присутствующие на избирательных участках, брали и в прямом смысле грабили стационарный ящик для голосования, а эти видео все имеются в сети и все желающие могли посмотреть. В прямом смысле разбивали стационарные ящики для голосования и во все стороны разбрасывали бюллетени. Никогда в Санкт-Петербурге таких выборов не было. А в этом году были. Это не стационарные, стационарные ящики для голосования. Никогда в Санкт-Петербурге не было того, чтобы члены участковой избирательной комиссии не просто сбегали с избирательной документацией, что, конечно, уже бывало, а исключительно делали это на полицейском авто, автотранспорте с включенной мигалкой. Вот такого в Санкт-Петербурге еще тоже никогда не было, а в этот раз было и неоднократно. Возникает вопрос, какие же это зарубежные силы иностранные на полицейских машинах с мигалками пытались э, увести избирательную документацию до подписания протокола, до голосования. Или это все-таки делают некоторые сотрудники власти, прикрываясь властью, нарушая свои служебные должностные и полномочия, совершая уголовные преступления, чем, без сомнения, займется Следственный комитет федеральный в Санкт-Петербурге. И уверен, что эти расследования будут доведены до конца, невзирая на фамилии и должности некоторых особо и товарищей. Спасибо, так, тогда предлагаю ставить на голосование, данное, принять данное решение за основу. Пожалуйста, за данное предложение прошу проголосовать. Кто против, воздержался. Значит, технические поправки мы озвучили. И одна поправка. Алексея Викторовича по пункту 2. Да, если можно, Попробуйте. я поправлю. Пожалуйста. Коллеги, у нас с вами есть пункт 3 статьи 75 закона Санкт-Петербурга. Я его процитирую, это полминуты. На основании протокола о результатах выборов по единому избирательному округу Санкт-Петербургская избирательная комиссия принимает решение о распределении депутатских мандатов по единому избирательному округу между избирательными объединениями на основании протокола. То есть протокол есть, он существует, он правомочен, и сам по себе он для нас является обязательным. На основании него мы принимаем решение. У нас нет полномочий принимать решение о его утверждении. Тем самым в его в то, что он сам по себе подписанный к ворумом правомочным на нашем заседании является еще якобы не окончательным. Мы не можем решением его утверждать. Это незаконно. Первым пунктом это решение предлагаю. Я поэтому предлагаю первым Это превышение наших полномочий. Раз, как раз, как раз. Исключить первый пункт со второго пункта по остальные из, изменить номерацию с первого. И абсолютно будет законное и легитимное решение. Традиция в данном случае никак не оправдывает незаконность вот старых решений. Был. Довердить. А у меня Это другой проект какой-то был. Это ты в кармане взял этот проект. Я уже не сказал. Не не не нет. нет, ну он согласиться с позицией. Нет. Нет. Я абсолютно согласен. Да. Ну, Тогда надо узнать все протоколы. Протокол окружной. Нет, нет, мы не будем раз на Утвердить протокол, мы будем твердим, вот это вот ничего не поменяется. Мне кажется, эта проблема это и как-то как несколько надумал. Вот это по я бы, как, как вы, наверное, все-таки бы начал с пункта первого признать выборы, в этой и написано на основании. Если мы посмотрим за все вводы, да. мы увидим никогда фразу. Да, да, за данную поправку прошу голосовать. Поддерживаю. Да, Кто против? Воздержался. Вы, Андрей Викторович, что с вами произошло? Вы сдержались? Вы? я же поднял руку. Тогда, когда вы спросили, кто сдержался. Так, хорошо, спасибо. Значит, тогда ставим на голосование о признать в целом решение. Это и традиционно. уже не, не а, смогу а говорить. Пожалуйста, кто за данное решение в целом прошел кто против Выдержался. Так. об установлении общих результатов выборов депутатов законодательного собрания санкт-петербурга седьмого созыва это в Санкт-Петербургской избирательной комиссии подписан протокол номер 2 и принято решение по определению результатов выборов депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга 7 созыва по единому избирательному округу и распределению депутатских мандатов по единому избирательному округу. Каждая территориальная избирательная комиссия, осуществляющая полномочия групповой избирательной комиссии по выборам депутатов законодательного собрания, Санкт-Петербурга 7 созыва представила Санкт-Петербургскую избирательную комиссию протокол номер 1 о результатах выборов и решении результатов выборов депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга 7 созыва по соответствующему одномандатному избирательному округу. Учитывая принятое решение, предлагаю приступить к рассмотрению проекта решения об установлении общих результатов выборов депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Седьмого созыва. Так, коллеги, это второе решение. Да, четверка, правильно. В порядке? Четвертая. Коллеги, есть какие-то предложения, заполнения, выступления? Нет, тогда приступаем к голосованию. Пожалуйста. А, дата... резолюционная коллега, как же Да, тогда у правильно. Дата. Спасибо. Спасибо. Дата 22-го. Резолюционная. Да. Да. Еще есть будут какие-то практы, предложения? Нет. Тогда приступаем к голосованию. Пожалуйста, кто за данное решение, прошу проголосовать. Кто против? И воздержался? Так. Решение о об постановлении общих результатов выборов депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга 7 будет опубликовано в газете Санкт-Петербургской Ведомости 24 сентября 2021 года. И соответственно, мы направим уведомление всем, какие диски 25 о предоставлении документов, э, которые не совместимы с полномочим депутатов законодательных проектов. Я что хочу, затем что затем будет как и, же, регистрация, как предполагается. Да, да, да, суббота-воскресенье мы работаем в штатном режиме. У нас будет выборная кампания. И суббота-воскресенье для изборных депутатов работы. Мы будем принимать это Уважаемые коллеги, но я тоже хочу сказать, поблагодарить прежде всего наших избирателей, которые пришли на выборы, отдали свои голоса за того или иного кандидата, и, конечно, поблагодарить членов участковых избирательных комиссий, избирательных, избирательных комиссий, городской избирательной комиссии и аппарата за проведение, за организацию проведения выборов, выборов сложных, непростых. Я считаю, что мы с задачей справились, поэтому всем спасибо большое. Ну, а что касается депутатов, конечно, надо работать с избирателями, надо быть узнаваемыми, выходить не раз в пять лет на свой округ, а ежедневно, и тогда никаких вопросов к участковому и территориально-избирательному комиссиям не будет. На этом заседание комиссии считаю закрытым. Спасибо всем за работу, за участие. До встречи, да. коллеги, какого времени да. лучше? Второй половине, я первой, когда я хотел для журналистов все-таки что мы итоги результаты подвели установили. У нас еще предстоит последняя законная это регистрация избранных депутатов, которая у нас произойдет на следующий день. Да. Спасибо, Алексей. Спасибо вам за вашей работы за тепление. Давай попробуем стулфировать протокол. Давай сейчас попробуем, что у меня получится. Что что сказал? А, было? я поняла. Я, я думала, что будет заседание. Сзади. Сзади а, нет, нет. Давайте, посмотрим, да, да, да, Видишь, у нас 14. Так, 14. Я 14. результат. Что Давайте мы вот так Вам Вам будет вот так спасибо. Если вы хотите протокол... Вы хотите протокол. Я сказал, что это второй, если не сохранится с первой позицией, то это тоже будет так не сохраниться. У нас работали достаточно много в затрагивающих органах, в затрагивающих органах, в затрагивающих органах, в Работала по по правам человека, наблюдатели. Поэтому я вот за страны, стороны заключение, которое мне пересылали сенсы, в не оформили, это, ну хотелось бы дело, но все-таки <паско> единственное, что <пока, паско> <Но> все-таки <паско> есть участки, <паско> где все в порядке. Ну вот это очень Ну нет, ну там, действительно, нормально, что. то вот такой случай, да, Нет, что, это уже часто Uh yeah, but yeah. Я считаю, что уважаемому Вишневскому Борису Лазаревичу сделали прекрасную рекламу, и он прошел и будет трудиться на благо нашего города. Проиграл но он, он, же будет, снизу, он, он будет все равно в составе законодательного собрания будет трудиться действительно много поработал много постарался узнаваемый не в нашем городе поэтому какие у вас есть предложения чтобы можно было бы улучшить из э, невозможно а вот проанализировать качество а, работы это итоги лучше невозможно, а вот, э, улучшить работу избирательной системы Абсолютно. Что, что мы что будем анализировать сделать? качество работы каждой комиссии учитывать стрессоустойчивость, возрастные особенности членов комиссии. Дело все в том, что в участковых руководительных комиссий работают люди, которые, ну, которые просто просят, уговаривают пойти навстречу. Это общественная нагрузка, вы же прекрасно понимаете. И подготовить на 100% невозможно. Тем более, что меняются, кто-то выходит из состава комиссии ну, наша задача конечно улучшить качество работы и обучение можно я сейчас спрошу про камеры а, собственно справедливая россия в Красноярском районе очень активно дала за камерами ночью в первые два дня и фиксировала то, что некоторые сейф-пакеты, точнее некоторые сейфы с сейф-пакетами с блюдениями, были не под видеонаблюдением. Какие-то участки отменили, какие-то не отменили. Ну, с этим, наверное, сложно спорить, чтобы было не видно. Я видела еще в центральном районе, там был где-то погашен свет, где-то еще что-то, прямо не видно, что там происходило. Будут ли какие-то рекомендации по итогам и согласны ли вы с тем, что вот в этой части были какие-то недоработки? Когда э, мне становились известные факты э, о том, что э, э, все пакеты повреждены или как какие-то другие э, моменты, э, нарушающие законодательство, бюллетени признавались э, аннулированными в этих случаях? А, Уголослено вам да. поспать за эти три дня? Ну, в общей сложности час, наверное. Да. Как вы ее Прекрасно. Еще резкий подготовленный в том, что я люблю свой город, э, а то, люблю, люблю. А люблю. Э, жителей города. Меня э, никакие ни ни события не раздражают. я стараюсь с уважением да. относиться к нашим избирателям к средству массовой информации, членам комиссии, тем интересам, которые Практи защищают. Сюда приходили люди, которые кричали «позор», вы согласны? И люди, согласны один человек, кличал не... позор. Я не знаю, кто это человек, который готов встретиться и поговорить. Я не считаю свою трудовую биографию позором Санкт-Петербурга. Можно я сейчас решил про Л-21, там вообще что-то странное происходило. Сначала были одни результаты, потом они менялись на другие. Сама территориальная избирательная комиссия заседала почему-то, закрывшись от всех, я как, там, первые... Нет, систики... в там... — Это Московский Это обрушение, там там комиссии к... Я знаю про это. По... Мы дождемся, наверное, все-таки справку, результатов справки, заключения, которые написали представители Центральной избирательной комиссии, и ну, вы же слышите и видите, что ЦИК Российской Федерации и очень внимательно относится к выборам в Санкт-Петербурге, к качеству работы городской избирательной комиссии, и других уровней комиссии. Поэтому, потому что будут сделаны э, определенные выводы. Ну, да, Элла Александровна, там Филова сильно критиковала Петербург. Она какое-то и... решение предлагала. Да. Вот, Длевич говорил про какие-то преступления, которые он заметил. Вот Как-то уже, уже была какая-то ну, работа? Ну, действительно, мы сейчас запросили э, э, ГУМВД, по поводу количества вызовов, какие это были участки, какие были причины основания. Мы запросили значит, Следственный комитет. Потому что можно понимать, какие материалы, что расследуются, какие основания для этого, чтобы, ну, соответственно, тоже принимать меры для того, чтобы постепенно все-таки наладить работу комиссии всех уровней факты минирования стадия вот, я не могу оценить поскольку эти решения принимают правоохранительные органы в том числе об эвакуации и обвиняю членов комиссии в том что они сделали ложный звонок или не ложный что-то там предложили какой-то предмет или пакет или что-то еще ну, я, они, естественно, не, не могу иметь основания а кто уж там Старался, не могу сказать. Ну, старался, но ну, кто угодно, но результаты-то могут измениться да. За время меня не равен. Коллеги, надо отдохнуть. Пожалуйста, да, один вопрос. На пресс-конференции пресс пресс ответим, пресс ответим на все ваши, ваши вопросы. Измениться. Но еще раз хочу повториться, угу. что э, образование, э, качество работы наших кандидатов... Чем лучше, тем э, легче будет определиться избирателям и прийти проголосовать. Слушайте, последний вопрос. Вот Петроградская Слушайте, сторона, самая скандальная была, одна из самых скандальных на этих выборах, э, удалили почти 30 человек с избирательных участков, членов комиссии с совещательным голосом наблюдателей, э, и был один из участков, где... Ну, сложно судить, но была аномалия за Бориса Лазаревича Вишневского. Было всего два голоса на соседних комиссиях, там было 100-200, но какие-то все-таки результаты э, не, э, достаточно средние, но несопоставимыми с этими вот, двумя голосами. Как вы оцениваете ну, как же, сказать, Я категорически против того, в любом районе, в любом округе, чтобы нарушали, нарушался закон, удаляли избиратели, не пока, наблюдатели, не показывали документацию и так далее. Поэтому э, все, что мне становилось известно, э, вот, находясь в том числе с Николаем Владимировичем вместе, э, э, или сообщения от кого-то, я старалась отработать. А по Петроградскому явно были такие сообщения, которые вы отрабатывали? Нет. А, а вот еще были люди, которые приходили на избирательные Допустные участки, и за них уже проголосовали. За... Вы как-то фиксируете? Вопросы. Мы будем анализировать, если это да. так, мы, значит будем искать причины, почему. А обращались уже люди с таких Нет, Жалоб, жалоб? этих таких не было. Ваши коллеги дали прямо противоположные оценки этим выборам. Вот прямо противоположные от все было замечательно до выборов не существует. Как вы объясняете такую такой драматический разброс мнений? Чем вы это объясняете? Ну, во-первых, мы проголосовали большинством, принимали решение. А что касается того, что э, оценки представителей партии, э, я думаю, что вам следует вопрос им задавать. И они свое мнение высказали. Нет. Их мнение мне понятно. Мне интересно ваше мнение, почему такой разброс мнений? Почему от выборов нет, да все хорошо. Если как бы, бы кандидаты от этих партий прошли, было бы все благополучно, не было бы особого мнения. Я как человек беспартийный, абсолютно я никогда не была в партии ни в какой, я абсолютно объективно отношусь ко всем. Спасибо. Главное, чтобы были возможности у человека спасибо, работать спасибо. в представительном Можно органе. один вопрос задать? Я успею. А, на одном из уриков, в 18.09, а, председатель комиссии Юлия Забыла ее Чубарева. фамилию. Тюбарева, да. Она а, при подсчете голосов а, считала их по уголкам. А, ЧПРГ из ТИКа, вышестоящего там, а, сообщил нам, что этот подсчет является нормальным. Мы засняли этот подсчет, и при подсчете, кстати, публиковали в нашем издании, видно, что она считает бюллетени за кандидатку Луганеву, а среди этих бюллетеней видны галочки за других кандидатов, в том числе за кандидат от ЛДПР, партии Роста. То есть мы зафиксировали тот факт, что она считала бюллетени не только за ту кандидатку. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию, потому что признали результаты на этом уике честными? Я не могу комментировать, потому что я должна руководствовать фактами. бы угу. э, подавали в комиссию? Подавали по в вышестоящую комиссию, да. Ответ, ответ получили, рассмотрели жалобы? А, еще не связывалась с наблюдателями, ничего сказать. Ну, вы можете обшаловать в вышестоящем Не рассматривали. Коллеги, дорогие, отдыхайте. Спасибо. Угу. Спасибо. Спасибо вам. Что ж... На этом мы заканчиваем нашу трансляцию. Спасибо, что были с нами. До новых встреч, до новых выборов.